Здравствуйте, друзья! Хочу еще раз напомнить о том, что значит фраза «Весь мир с нами», которую обожали произносить в Киеве. Если вы посмотрите на карту, то увидите, что «желтенькие», которые там отмечены, отм потребляют три четверти всего, что производится на планете Земля. При этом они расплачиваются современным аналогом БУС – баксами или евро. И причем ничем не обеспеченными долларами и евро. По сути, бумажками, которые кушать нельзя и записями, электронными записями в разбухах И санкции, которые они сегодня применяют к России, это на самом деле не санкции за четырнадцатый год, за Крым или Донбасс, или за то, что происходит сейчас. Санкции – это попытка сохранить вот это самое разделение на три четверти потребляющих и на всех остальных, которые что-то реально производят. По сути, это попытка сохранить то самое старое мироустройство, и Байден об этом откровенно говорил. При этом уже совершенно очевидно, что сохранить его не удастся. Но Украина во всем этом играет лишь роль инструмента, а выживающий на руинах Украины просто расходный материал в этой битве. По уму, конечно, им бы лучше было сдаться, некоторые сдаются, но беда в том, что кукловоды такой команды никогда не дадут, а марионетки в лице киевского режима верят в то, что лично им ничего не угрожает. Теперь пару слов о происходящем на Донбассе. Сначала то, что было на картах до начала спецоперации России на Украине. Как видим, тот же Луганск практически ничем тогда не отличался от Донецка, находясь на линии фронта. Сейчас ситуация для него кардинально изменилась, город находится в глубоком тылу. О Донецке этого сказать нельзя, но если вы посмотрите на юг от Донецка, то увидите, что и там ситуация кардинально изменилась. Что до центра, то там действительно остаются основные силы более чем 40-тысячной группировки ВСУ на Донбассе, которые сейчас планомерно, хотя и с нашей точки зрения, медленно перемалываются. При этом получать пополнение в личном составе, вооружении, горюче-смазочных материалов реально нет куда. Тем временем в Киеве наемники ЧВК «Вагнер» готовили покушение на Зеленского и Шмыгаля. Они хотели убить нашего президента и премьер-министра. Со слезой в голосе сообщил СНН, советник министра обороны киевского режима. Так и хочется крикнуть, как? Опять? Ну и появилась новая сводка британской разведки. Пишут о том, что ввели санкции против российского производителя беспилотников «Орион». Вы не поверите, оказывается, БПЛА в этой войне стали основным оружием российской авиации, потому что самолеты стало все чаще сбивать украинское ПВО. Странно. А Генштаб ВСУ при этом все реже сообщает. Раньше говорили о десятках ежедневно сбиваемых самолетах и вертолетах противника. А вот за последние сутки сбили только три. Причем, я так понимаю, сбил лично Генштаб ВСУ. А при этом вообще ничего не сообщается о всех сокрушающей мощи Байрактаров, которые почему-то у России, оказывается, стали основным оружием. Правда, называется иначе. И в свежей же сводке Генштаба ВСУ главное вот что. Продолжается оборона украинских позиций вокруг Киева. В столице активизировалась работа диверсионных групп. Ну, наверное, тех, которые покушались на Шмагаля Зеленского. На Донбассе отбиты все вражеские атаки. Ну, С учетом того, что Диевку, Краматорс и Славянск не взяли, можно об этом утверждать будет еще не один день. Противник продолжает комплектовать подразделения новыми силами и боеприпасами для возврата к наступлению. То есть признается, что все-таки наступление какое-то было. И в целом сводки Генштаба ВСУ, я цитирую все реже, потому что они приобретают все более кликушеский характер. 80% информации в них это рассказы о том, как все плохо у российских вооруженных сил. И что Россия постоянно и повсеместно упорно сопротивляется на всех участках фронта. Если читать эти сводки, создается впечатление, что это украинские войска наступают, а российские упорно сопротивляются. Но ну, если отвлечься от свода Генштаба ВСУ и перебраться в Генштаб Соединенных Штатов, то там тоже не все в порядке. Оказывается, министр обороны и глава генерального штаба постоянно пытаются связаться со своими коллегами, министром обороны, начальником Генштаба России Шойгу и Герасимом, а те упорно не выходят на связь. Американцы обижаются, не понимают, что происходит. Все достаточно просто. Ни Шойгу, ни Герасимову с ним просто не о чем разговаривать. У них совершенно другие конкретные задачи, которые они выполняют на совершенно другой территории. Ну а Европе все менее интересна Украина с точки зрения военных действий, все более интересны экономические последствия того, что там происходит и тех санкций, которые они ввели. Оказывается, Европа находится на грани голода, сообщает Тагет «Сельское хозяйство ЕС зависит в первую очередь от сои с Украины, которая используется для производства мяса при откорме животных», – об этом заявляет министр сельского хозяйства Австрии. Добавлю, что не только от сои, но и от РАПСа, при этом ни сою, ни рабс в Евросоюзе не выращивают из экологических соображений, потому что они истощают почву. А на Украине выращивать можно, Украину не жалко. Я очень сомневаюсь, что Евросоюзу грозит массовый голод, но то, что цены у них будут расти, это сомнению не подлежит, и они для этого сделали все возможное и невозможное. Еще одна интересная новость пришла из Индии. Туда вчера прибыл министр иностранных дел Китая Ван И. И по итогам переговоров со своими коллегами и советником по национальной безопасности правительства Индии он заявил. Когда Китай и Индия говорят в один голос, весь мир будет их слушать. Там много чего сказано, но суть в том, что те мелкие пограничные разногласия, которые существовали между двумя странами, когда военнослужащие двух стран лупили друг друга палками, отходят на второй план. Сейчас у ног Китая и Индии лежит весь азиатский континент. Сейчас куда более важным является введение юаней и рупии в качестве расчета в международных операциях вместо долларов. Они недаром не присоединились к санкциям против России, потому что прекрасно понимают, что в этом переделе мира их интересы объективно совпадают с интересами России. И вот это лишний раз отвечает на вопрос о том, в каком положении находятся вот те самые желтенькие на карте. Они находятся в очень плохом положении, потому что они-то как раз потребляющая сторона, а производящие реальные продукты, а не бумажные фантики, находятся в той не желтенькой части мира. При этом тот же канцлер Ферге Шольц заявляет, что Германия может отказаться от российского газа быстрее, чем планировалось. Ранее назывались оптимистичные цифры 5-8 лет. Я готов согласиться, что если меньше есть, меньше топить, меньше ездить, если не поддерживать температуру в домах выше 16 градусов – зимой, то, по крайней мере, удастся действительно выйти на цифру в 5 лет. Но она нас как раз вполне устраивает, потому что мы уже получаем за газ в 5-6 раз больше, чем получали год назад. Аналогичная ситуация и с нефтью, вы от нее можете отказаться быстрее, но и нам есть ее куда продавать, причем по ценам тоже уже в 3 раза выше, чем заложены у нас в бюджете 40 долларов. Поэтому чего-чего, а денег у нас хватит. И покупать товары мы-то не перестанем, те, которые нужны нас на эти самые деньги, а все необходимое для жизни, включая и газ, и нефть, и продовольствие у нас хватит этого с избытком. Кстати, продовольствие мы будем продавать, а так как цены выросли и продолжают расти, то и здесь мы будем получать тоже те самые сверхприбыли, которые нам понадобятся вскоре. Но об этом я расскажу сегодня днем в отдельной передаче, посвященной тому, что будет на развалинах Украины. И буквально два слова о том, что произошло в России, в частности, бывший коммерческий директор акционерного общества корпорации «Тактические ракетные вооружения», осужден на 8 лет колонии за продажу частей высокоскоростных авиационных управляемых ракет Украине. Об этом я писал несколько лет назад, это уголовное дело длилось достаточно долго, но, как видим, вот эта продажа не повлияла существенно, сочнее, никаким образом не повлияла на происходящее на Украине. «Нептун» и «Альха» и так далее, о чем с гордостью рассказывал Киев несколько лет подряд – так и не взлетели. То есть промышленное производство не пошли. А те единичные экземпляры, которые были, ну, бог знает где они находились и что с ними случилось. И самая такая зрелищная, наверное, новость из Европы. Испанские рыбаки поджигают покрышки на мосту, соединяющий Испанию и Португалию. Таким образом они мешают ездить гражданам своей страны и торговцам в соседнюю страну, покупать дешевую рыбу. Это, к примеру, о том, что сейчас происходит в Европе, это только начало. Я напомню о том, что когда началась пандемия, вы друг у друга воровали маски, защитные средства и многое другое. Закрывали границы, всячески гадили, и вам было наплевать, каждая страна, Короче, своя рубашка ближе к телу. Ровно то же самое происходит и сейчас. И будет происходить, потому что как только начинается кризис, все единство Евросоюза распадается. Поэтому, господа, вы не смотрите на то, что происходит у нас, и насколько адские санкции разорвут Россию напрочь пополам. Мы с этим разберемся сами, как разбирались со всеми предыдущими гораздо. Вы думаете о себе. Вот своя рубашка у вас ближе к телу, вот они и думайте. А как наказать нас? Вы сначала выкарабкайтесь сами, а потом нас будет наказывать. На этом все. Всего вам доброго. Выживайте.